Сейчас мы с вами приготовим котлеты из чечевицы. Чечевичные котлеты очень питательные и сытные. Это белково-углеводный продукт без жира. Чечевица является хорошим источником витаминов группы В и А. Также содержит огромное количество микро- и макроэлементов. Кальций, фосфор, йод, калий, цинк, кабаль, мелиден и бор. Благодаря Богатому химическому составу чечевица обладает стимулирующими свойствами, влияющими на обмен веществ, а также пищеварение. Также чечевицу можно употреблять для похудения. С вечера промываем чечевицу и замачиваем ее водой. Одну порцию чечевицы, две 3 порции воды. Нам понадобится масло, перец, лук, капуста. Специи для мяса, шамбала, соль. Вот в такой терочке. Перемалываем в кухонном комбайне капусту. Далее нам нужно перемолоть чечевицу. Лук я нарезаю на 4 части, чтобы быстрее прокрутить. Перец, специи, масло, можно подсолнечное и делаем фарш для наших котлет. Перекладываем наш фарш в удобную посуду и добавляем перемолотую капусту. Также можно добавить немножко морковки. Хорошо перемешиваем. Если сделать только из чечевицы, то они будут очень жесткие и твердые. Разогреваем сковороду и формируем наши котлеты. Сковорода должна быть не сильно горячая, но и не холодная. Если взять по Цифрам из 10, то примерно 5-6. Закрываем крышкой. И жарим до готовности. Далее переворачиваем и снова закрываем крышкой. Вот у нас получились такие вкусные чечевичные котлеты. Приятного аппетита и подписывайтесь на канал.